здравствуйте друзья и с вами вновь геннадий половинкин автор и наставник онлайн-школы мастерская успеха а также руководитель тренировочного центра партнер сегодня я хотел бы вам рассказать о том как легко и просто с помощью вот этой программы ВК Старс продвигать посты в ВК. смотрите это делается очень легко Значит, я сейчас останавливаю. У меня сейчас продвижение уже закончилось практически. Я останавливаю, значит, программу, которая продвигает посты. Она называется автопости. Что мы делаем? Мы заходим в свой аккаунт, в ВК, который у нас есть. Но мы там заранее должны опубликовать какой-то пост. В этом посте должна быть ссылка. Ссылка на тот ресурс, куда вы хотите привести пользователей ВК. То есть, вот, например, у меня есть такой пост, в котором я участвую в партнерке. Это бизнес-коллекция. В данной программе можно продвигать любые проекты. проекты. Но в данном случае давайте я на примере вот этого поста вам сейчас покажу, как это делается. А делается все очень легко и просто. Смотрите, у вас есть пост, в котором есть ссылка. Вот если мы его откроем полностью, у нас есть ссылка, и вот здесь она расположена под видео. Ссылка под видео, узнать подробнее о бизнес-коллекции. Люди, переходя по этой ссылке, попадают в бизнес-коллекцию, регистрируются в ней и проплачивают ее один раз всего лишь навсего один раз они ее проплачивают то есть они заходят в саму бизнес коллекцию я сейчас покажу что это такое сейчас она откроется у меня заходим в кабинет вот смотрите мы сейчас находимся в бизнес коллекции в данной бизнес коллекции находятся очень много всяких различных программ инструментов и так далее это все в одном месте вам присваивается также реферальная ссылка и вы, ее продвигая, участвуете в партнерской программе. Вот. Здесь очень много всяких разных полезностей. Смотрите, вот если, допустим, взять продвижение и автоматизация. Видите, здесь много всяких разных программ и сайтов для продвижения. Причем здесь все эти инструменты, они по рубрикам расположены, понимаете. То есть не надо бегать по интернету, все в одном месте. Это вот... Попутно я вам еще немного дал информации о том, что такое бизнес-коллекция. Вот, допустим, пост. Теперь мы его хотим продвигать. Мы нажимаем вот здесь на дату. Открывается пост вот в таком виде. Левой кнопкой мышки щелкаем в командной строке. И появляется ссылка на этот пост. Мы правой кнопкой мышки нажимаем, копируем эту ссылочку. Идем в нашу программу вставляем сюда вот эту ссылочку я рекомендую поставить эту ссылку во все вот эти вот строчки почему потому что будут опубликованы последовательно все пять постов но если вы хотите сделать такую типа воронки э, захвата то вы публикуете посты посты вы публикуете последовательно то есть один вытекает из другого то есть серия таких постов примерно 5 примерно 5 штук здесь вот есть количество повторений я задаю 40 потом я задаю 25-30 минут интервал между публикациями то есть когда она будет программа выставлять частота постов то нажимаю кнопку запустить программу Нажали кнопку, запустил программу. Смотрите, что получается. Надо подтвердить действие на странице бизнес-старс сайты. Так, и осталось теперь ждать, когда будут опубликованы данные посты. Данные посты будут публиковаться постоянно. Так как вы знаете, что в любых социальных сетях действует умная лента, то вот эти посты в новостной ленте, они появляются в момент, когда вы их опубликовываете. Но потом постепенно, постепенно они уходят, все опускаются вниз. И при просмотре пользователей сети скролят вот эту ленту. Но у кого насколько терпения хватит, они будут ее скролить, И как только значит, ваш пост опубликовывается, он в течение определенного времени, примерно минут 15-20-30, в зависимости от того какой у вас будет текст оригинальная будет картинка или будет оригинальное видео и так далее он будет падать вниз опускаться вниз видите вот наша партнер людмила она вот опубликовала несколько постов да и вот смотрите первый пост я пролайкал второй пост пролайкал а они все ниже и ниже идут понимаете а что делает вот эта программа она публикует все время с интервалом 25-30 минут ваши посты и ваши посты всегда находятся какое-то время вверху новостной ленты за это время их увидит большее количество людей если бы вы опубликовали один раз свой пост он опустился вниз его увидела в лучшем случае из ваших подписчиков допустим у вас подписчиков полторы-две тысячи до да? Ну, в лучшем случае увидят 15-20 человек ваш пост, пока вы его один раз опубликовали. Но если вы опубликовывать будете его периодически, в течение суток, ваш пост увидят большее количество людей. Потому что большее количество людей и пользователей интернета, и в том числе ваши подписчики, друзья. Почему? Да, потому что он будет находиться, когда они будут заходить в сеть социальную, он будет находиться вверху новостной ленты. Поэтому вот так легко и просто, с помощью вот этой пока бесплатной программы, очень легко и просто продвигать свои посты. Поэтому, друзья, подписывайтесь на эту программу. Пока еще идет пробный период, она бесплатна, она приводит также еще и друзей. И, пожалуйста, пользуйтесь, пользуйтесь этой программой. Ну, а у меня все. Спасибо вам за внимание, за просмотр. С вами был Геннадий Половинкин, автор и наставник онлайн-школы «Мастерская успеха» и руководитель тренировочного центра «Партнер». До новых встреч, друзья!